Да, это пвх потолок и у нас переход уровня выполнен из профиля слот 80 не крашеный То есть вот он выглядит вот так Такая жесткая вещь всем привет с вами потолок толпай и мы находимся сегодня в творческой студии компании shadow design что мы здесь собственно делаем а мы знакомимся с новыми профилями компании слот в общем сегодня мы будем учиться не собирать правда, конструкция, они уже все здесь собраны, То есть это готовый стенд, мы будем учиться натягивать пленку по мхапу в демпферной системе, смотрим тонкости, нюансы, а, нас будут обучать самые крутые специалисты по этим системам, поэтому мы будем этом такие вообще, просто тоже, ну, в Беларуси будем, тоже такие, типа, как они здесь в Москве, так и мы там будем. Учить нас будут сегодня м -м, два супермастера, это Дмитрий, Галер Дмитрий. Он не переводится. Он слишком медленный. Ну и, собственно, Иван, Жравлев, Шадов-10. Два человека, которые основали замечательную компанию. И мысли творческие. Мысли творческие, да. Если у нас сегодня все получится, и мы действительно чему-то научимся, то вы сейчас увидите вот этот ролик. Погнали. Мастер-класс по заправке демпферной системы на углах двухуровневого потолка с использованием слот 80. А с этой стороны можно увидеть то же самое, только немножко с замедлением процесса. Ты расскажи, что ты делаешь. Делаем разрез, разгружаем полотно прежде, чем прокатывать. То есть вот здесь вот его если прокатать, то в большинстве случаев будет порез. Потому что полотно натянуто с двух сторон. Нам необходимо, как вот я здесь разрезал, диагонально, потом вдоль перехода с запасом. Соответственно, здесь полотно уже у нас разгружено. Но ты его можешь сам лично подтянуть, да, как тебе надо, дать больше усадку или меньше на провисание это в принципе никак не влияет, то есть э, имеется ввиду, что когда заправляется материал, он должен откуда-то взяться, чтобы туда заправиться, соответственно этот запасик разгруженный, он для этого и служит, чтобы ты его заправляешь, он туда на сантиметр заходит, а здесь полотно оттягивается. Ну ты понял? Да, я теперь все входит. Так, ребята сейчас осваивают слот 80, не крашенный. Далее будет заправляться бортик отдельный, да. Бортик мы будем заправлять либо черный, либо белый. Сейчас определимся до конца. Вот, после бортика пойдет верхний уровень и полупрозрачный материал. Ну, а далее уже в самом финише будем такие... Довольно простые задачи решать с классическим слотом и с нишами из слота 40-го и 80-го. Женя уже не парится, ускорение прям по полной программе. Ты же рассказывал, что с опытом ты можешь до 15 метров в секунду начинать работать. Жень, что можешь сказать, что-нибудь подчеркнул? Есть Устал? Ну, если бы приехали до Минска, то ну, на полотно наверное, точно меньше бы натягивали. А. Так 4 было бы, так 3. А, Ребята молодцы. Экипировка у них классная. Всегда работают в комбинезонах. И уважаю тех, кто работает в перчатках. Прям молодцы. Средства индивидуальной защиты. И аккуратизм. Приветствуется Шатки и презервативы всегда с собой. предыстории. Первый угол со швом поставил я, потом передал свой опыт Жене. Женя смонтировал такой прямой угол, красивенький. И теперь настал черед Саши. Саша сейчас закидывает гарпун. Вот так выглядит угол перед установкой, то есть у нас э, клей, скотч. За этот плястик потом будем снимать его. Будем сразу сюда вот завернуть. Вот. Сейчас наша задача справиться вот с этими складками. Надо их растащить сюда и сюда. Прежде чем вклеивать, у нас здесь должна быть аккуратная ровная дуга. Вот. Иначе, если мы сейчас все вклеим, эту складку мы уже никуда не уберем. Вот. Прогреваем. Вот это все прогреваем. И сверху прям надбойник малярный скотч и вот так начинаем рывками подтаскивать. Вот эта часть, она все сейчас подтянется. У нас уже такая полноценная съемочная бригада. У нас есть светотехник, оператор, как бы тут достаточно, да, который могу... настраивает софиты, но нам нужен истинно теплый оттенок картинки, поэтому у нас стоит теплый фильтр. Саш, ты же первый раз, да, делаешь прямой угол? Да, иглу? первый раз. Ну, это нормально. Люди по полтора-два часа тратят на то, чтобы понять, в чем же там ценность. Допустим, в данном случае у нас этот очень большой. То есть у нас в Беларуси, мы же из Беларуси, а этот холиастик меньше, почти в два раза обычно. Он он... в этом плане проще, то есть он перекидывается быстрее. Не, у нас есть тоже гарпуны, у которых хлястики маленькие. Это просто самый такой популярный ластовский хвост, у которого хлястик большой. В основном он не предназначен для конструктива, для световых линий. Его задача делать беляши. Много производств у нас в окрестности работают именно с таким хлястиком. Мы на мастер-классы не заморачиваемся, берем что есть mm -hmm. и делаем. Рука нужна для того, чтобы чувствовать, насколько жарко от пены. Многие спрашивают, типа, ну, какого хрена вы руку свою греете? Он не руку свою греет, он контролирует температуру. Температуру и регулирует ее. Если руке горячо, значит полотно хана. Еще рука нужна, чтобы прикрывать там, где не нужно разогрев. Или там, где он нежелательный вот смотри как классно чуть-чуть еще ты сейчас скотчиком знаешь как подлезть туда вот так вот. типа как немножко блин, в обратную сторону да она там складка такая заломилась от поворот вот отлично вот, в принципе в таком состоянии уже можно прогревать угол и затягивать. Э, я могу сейчас... Того, не то есть, ну, Когда будешь поднимать, когда прогреешь, да. палец сюда. вот так, Немножко поднимай, палец, да, чтобы полотно обратно не, спол... не сползло, то, что ты подрастянул. Окей. У меня так только две руки. Тебя. Давай, я грею. Давай, я сверху подержу. Давай. Уже. Тепло. Прям хорошо, прям хорошо опять то и толстые пальцы Ну и толстые пальцы. <связь> <связь> да, да, да, да. Надежу. Так сейчас подснимается защитный слой антилинзы. Перед этим э -э, я рекомендую. Обрабатывать полотно праймером изнутри, вот именно на переходе уровня. И только потом вклеиваем. Ну, mm -hmm. Да, мы все обработали. Прогреваем, потому что за время демонтажа полотно успело подостыть. Так, я сейчас Ты должен сделать что? Должен выставить, во-первых. Ты сейчас должен, во-первых, у тебя тут уже вклеилось. Ты сейчас должен натянуть вдоль перехода уровня вниз. То есть в да, и попасть зависит? шпателем прямо в угол. И начинать вклеить Сверху вниз. -э -э Сверху вниз, да. Есть. Так, теперь, сейчас я давай покажу, вот она вклейка. Дальше нам нужно сделать разрез, вот здесь заканчивается переход, примерно сантиметр и делаем вниз разрез, потому что вот этот запас материала нам не позволяет завернуть полотно в горизонтальную плоскость. Да, где-то здесь, разрезай да вот дальше тебе надо прихватить вот здесь и прихватить с этой стороны для того чтобы разгрузить вот этот угол, потому что он все-таки стремится вверх сейчас Но ты при этом должен ну, подтягивать с вот опять помнишь угу. перед шпателем должна быть натяжка угол даешь Углу, Все, здесь подтянул. вот здесь подтягиваю. Угол тянешь, видишь? Он тебя ползет. Ты не вниз и а близко, вот так. Видишь? Не близко, к бы не вниз. Все. Теперь, э, смотри, должен примериться, то есть, э, посмотреть, как она у тебя должна лечь, то есть, насколько тебе надо ее натянуть вниз, чтобы все складки ушли и так далее, ну, понимаешь, да? Mm -hmm. Вот, и перебросить вот так вот, перебросить, зажать пальцы и вот так вот прокатать. Неважно, здесь складки уже, это ерунда, она подснимается и уходит, главное здесь распределить, но перед этим нужно погреть. Души держи там, там, там. Да, Даже, там, там. что это зрели. Скажешь. Угу. Есть? У -у -у. Здесь же мог сделал так, острием сюда. У -у -у. Здесь видел не Женя не когда не дотронулся, он вклеил лишнего. переусердс потихонечку вот и со второй стороны сразу оттаскивай есть угу. все там дозакатывай все глюшаки стараюсь держать вертикально так отлично и теперь вот здесь вот есть место вот оно видишь угу. не приклеилось ну то есть когда-то растягивал там просто нужно сейчас еще раз немножко погреть полотно и прокатать прокатать уже основательно уголь ну, ну, вот твой первый сделанный угол, четкий, геометричный. Любой маляр типа завидует. Короче, смотри, теперь вот здесь вот два жемка вот этих вот немножко растащить. Ну и в принципе все. Если вот, следы скотча, они потом по финишу убираются. Подрезка делается. Вот таким образом ставится нож вертикально и ведется. Старайтесь делать это равномерно, там с погрешностью пару миллиметров допускается. и прям близко, такой запас остается. Вот, вот здесь много, чтобы было равномерней, можно делать вот так. Кладется нож в горизонте на полотно. Нож должен быть, лезвие должен быть острый, И не давя на горизонт, мы вот это все вот так подрезаем, тем самым делаем ровно подрезку. Чем равномернее вы делаете подрезки, тем аккуратнее у вас зазор. Особенно актуально, когда у вас низ белый и тоже белый борт. А у нас зазор будет, чем аккуратнее подрезали, тем ровнее. Как тебе? Ты никогда антилинзу не ставил? Я никогда не ставил ни антилинзу, ни прямые углы. Ни прямые углы с линзой и с антилинзой. Ну а то теперь можешь говорить, что, блин, да, чуваки, я ставил прямой угол и он четенький. Ну классно же. Классно, аккуратный уголок. Смотрю, ребят уже выдохлись. Все в порядке. Я очень прям рад с собой. Ну, это уж отлично. Все. Есть телеграм-канал, кстати. Вот там живое общение. Если прям оперативная помощь нужна по слотам, то там больше. Mm -hmm. Телеграм-канал, прям так называется, вот, слот. Mm -hmm. Сло... А, слот.бит. Да, там есть канал и есть группа. В канале писать нельзя, можно только читать. А в группе через канал можно присоединиться, там делается через да, описание канала. Заходишь, и там обычная группа, люди общаются, там разбирают моменты такие. У кого что-то? Просто вопросы. из да разряда, да. как держать вот рукав поверх, чтобы не пораниться. Еще разучать. Ну, самое главное, все по теме контент-храницы, база знаний. Все слышали, есть телеграм-канал, в котором можно почерпать всю информацию, если вам интересно про слот. Также, если вам интересно узнать больше технических моментов по слоту, мы немножко этого дела отсняли, и это будет в следующем ролике. Также вы можете перейти Иван на канал, называется он, так называется, Shadow дизайн. И посмотреть там да, более длинные, большие ролики, в которых четко, грамотно, скучно, а, может быть местами скучно маятон, и... но если это четко и грамотно, расписан каждый момент э -э, технически. То есть, если монтаж, то интересно, можете переходить и смотреть. Короче, подписывайтесь обязательно на наш канал, а также на канал Ивана в телеге, везде, в инстаграме, заходите, смотрите нас, чем мы живем, чем мы делаем. Мы вас, к сожалению, не увидим. Может, кого-то и увидим когда-то. Но сейчас мы вас, например, не видим, если вы не в курсе. Да, скоро, ребят, будет форум. Всех приглашаем, кто никогда не общался, не состоял в каком-то сообществе потолочников и не знает, какая есть жизнь. Элементарно не хватает знаний, информации, обмена опытом, общения с коллегами. Просто поделиться своими мыслями. 21 февраля в Москве пройдет форум. Профессионалов рынка натяжных потолков, там 50 какого-то поколения. В общем, будет круто, там будем мы покажем стенды, покажем, будет кабинка тренировочная, где вы можете попробовать все это сами, пощупать, потестить, вот, взять образцов с собой. Также будут самые известные компании, которые в натяжных потолках. Все потолок потолок Apply, Ферика, Прозет, Флекси, да все, в общем, там будет интересно, полезно, много спикеров про бизнес, про работу, про безопасность и так далее, в общем. Все подробности есть на сайте Напор Потолки, честно, ссылку, если ребята прикрутят в описании, будет круто. Вот, а так, напор потолки в поиск, Google вам в помощь. Вот, собственно, и все, что мы хотели вам сегодня показать. Хотим сказать огромное спасибо компании Shadow Design за предоставленную возможность изучить новые продукты, за базу знаний, которые мы получили за время, пока мы были в гостях у ребят. А мы были у них целых уже три дня, запланировали Добрый все потом, да.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 雨の中 <laughs> <laughs>